сюда захаживает. Смотрите, здесь здесь указан логин, да, указан логин на первой линии, то есть это ваша приглашенная, дальше указана почта, и тут указан телефон, и следующий указан скайп. Мы сможем видеть, зайдя в раздел партнеры, вашу первую всю линию, но и не только первую линию. Здесь наверное, в разделе «Первая линия» вы видите вашу первую линию, это ваше лично приглашенное. Соответственно, можете покликать, если у вас больше 10 лично приглашенных партнеров, вы можете покликать а, на вот эти вот кнопочки и перек... э, прик... этими же переключениями видеть своих партнеров. Дальше идут разделы активации той или иной площадки. Если вы нажмете на вот эти вот две стрелочки вверх-вниз, то вы увидите, кто у вас активен на той или иной площадке. То есть вот я нажал на WorldMine, я хочу посмотреть, кто у меня активен на WorldMine. Я вот дальше пролистываю, и у меня все это дальше листается, листается, листается, листается, листается. Вот видите, вот здесь вот заканчивается. То есть я смогу посмотреть, сколько у меня лично приглашенных активировано на площадке Bold Money. У меня получается лично приглашенных 55 человек. 55 человек это мои лично приглашенные, которые активированы на площадке Bold Money. Здесь, смотрите, обратно стрелочку делаю, все становится на круги своя. Дальше, смотрите, здесь... Здесь идет дата регистрации, когда тот или иной человек зарегистрировался. Видите, каждый день кто-то регистрируется, каждый-каждый-каждый-каждый день. И то есть они указывают также номера мобильных телефонов. Я сейчас прозваниваю, как только регистрируется человек, я прозваниваю тот или иной номер, понимаете? То есть звоню прямо на мобильный телефон. Здравствуйте, вы зарегистрировались в World Money. Так и так. Вот. Какая-нибудь подробная информация вас интересует? Все. Вот. Он говорит, интересует или не интересует. И откуда пришел человек? Мы видим, откуда пришел. Здесь, если не указано, то значит, если прочерк стоит, то значит, сервис не определен. Здесь, как мы видим, с YouTube пришел человек. Здесь Яндекс. То есть с поисковой системы яндекс.ру. Также YouTube, YouTube. Вот это вообще для меня дикость была, как он мог перейти вот именно от этого. Вот через эту ссылку. Смотрите, вот это очень странно. Смотрите, система взаимодействия с локомотивом. Возвреду там цифровой связи, вход в систему. То есть это чья-то админка. Это админка железнодорожных, железнодорожных путей. Вообще представляете? И как человек мог отсюда, отсюда перейти? Я вот не могу понять вот этого. До сих пор. Понимаете, это админка. Админка уже, это не просто сайт, это админка. Это вы, конечно, вообще просто в жесткую. Здесь также, видите, Яндекс, здесь Google Кз. Вы также можете просматривать именно откуда идут у вас люди. Вы, вы делаете рекламу в различных социальных сетях, и вы можете посмотреть, откуда чаще всего переходят люди. Вон, даже випле... видите, в vip зарегистрировался человек неправильно. То есть они гуляют по сайту и попадают. И попадает также именно в регистрацию под админ. Видите, да? В сектор какой-то, двести 20, 20 Вот. Или, соответственно, неправильно, неправильно когда там что-то сделал. Но он открепить. Ревера это это тебя, тебя пришел человек. Кадмин. Да. Кадмину вот этот. А, он зарегистрировался Виплет. и все. Да? да, он просто зарегистрировался и все. Да, не указан ни мобильный телефон, ни скайп, вообще ничего не указывает. А, да, вот. Получается вот такая ситуация. Вторая линия. Вторая линия – это приглашенные приглашенные. То есть это приглашенная вашей первой линии. Вы также можете посмотреть логины их. И также кто их пригласил из ваших личников. Как мы видим… Да, и здесь Ольга, Ольга, Вредина, Вредина, Вредина, Вредина, Вредина, Видите? Пошли приглашения. Вот вредина, Вредина и так далее. И так далее. Тут Нади, 91. Дальше Нади, Нади, Нади, символ. Дальше Айгуль, Леди Босс, Лина, 88. Видите? сколько приглашенных. И все, оно ну вот пошло. Дальше точно так же вы можете посмотреть телефоны, эмейлы, телефоны и скайп. А дальше в конце дата их регистрации и откуда они приходили. Дальше третья есть линия. Это приглашенные, приглашенная. приглашенные. Также вы можете также просто посмотреть, да, откуда кто идет. Именно кто, кто приглашает у вас. Кто активный у вас партнер. Видите, в вот третьей линии это Маринка. Не знаю, кто такая Маринка, но это Маринка. Она <смех> работает очень активно. Маринка, видите? Очень активно. Дальше, видите, мисс Мадарина 18. Тоже очень активно работал Или работает Анюта 2208. Мари-93, точно так же. Олег-1968. Все это вы можете просматривать здесь. Соответственно, здесь ваша, находится ваша реферальная ссылка. Вы можете ее скопировать и вставить. А, и использовать, и сокращать его можете. Не сокращать, можете использовать в различных социальных сетях, также в YouTube. И здесь следующий раздел, это промо-материалы, он также важен. Важно почему? Потому что здесь находится презентация в картинках, в слайдах, презентация World Money. Многие не знают, где она вообще находится, Это презентация World Money. Вот она, презентация World Money. вся в картинках. Вот она. Сейчас я покажу, как она выглядит вообще. Вот она презентация сама. Вот видите, Powerpoint, сама презентация. Все в слайдах, именно что у нас есть. И сейчас слайды обновлены уже со всеми площадками. Вы скачиваете, скачиваете и пользуетесь также, применяйте. Здесь также, ну это слайд маркетинга в Money. здесь баннеры находятся в Money. Точно так же скачиваете и применяете, если надо. Uh, у меня были скачены, да, я по уже. Также были скачены баннеры и здесь у меня. Вот у меня на AdCore идет баннерная реклама. Баннер, баннер туда загрузил. Вот, Понимаете, то есть все очень просто. И э, как мы видим, да, баланс все растет и растет. Вот сейчас было там 260 рублей, да. Заметили вы, что было 260 рублей? Или не заметили? Заметили? Было, было. Вот, было 260 рублей. Видите, сейчас 310. То есть, если чем больше у вас структура и чем больше площадок тем больше площадок у вас имеется, у нас в World Money, то со всех площадок у вас идут начисления. Идут с Клевера, с Клевер Мини, также идут с Payday а начисления, также с World Money, также с Golden Ring Мини. Как сегодня, кстати, сегодня был переход. Поздравляем Лендл 55 с личником. И также она помогла осуществить переход. Вот Astra э, 3,7 встала под WorldMoney 12. Это личник Лэндла. WorldMoney 12 дал перелив. Э, перелив Лэндл 55. Но и в то же время, что произошло? Лендал 55 получила перелив от WorldMoney. Круто, да? То есть Лендал себе личника поставила именно под меня. А я в то же время свой клон в этом столе в Golden Ring Mini, уже в этом блоке, я поставил AdLenno 55. Видите, как здесь все перемешивается. То есть вообще мега-мега-крутая площадка.